Доброго времени суток вам, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, какой сакральный смысл скрыт в понятии (белая пища). Думается, ответ на этот вопрос будет интересен не только нашим зрителям, но и многим другим, кто следит за материалами Центра по развитию калмыцкого языка. А ответит на этот вопрос директор Центра Геннадий Батрович Корнеев. В настоящее время, когда калмыцкий язык переживает не лучшие времена, многие слова мы воспринимаем буквально, а потому считаем, что цараны -э ⁇ это белая пища. Конечно, отчасти это так. Однако здесь слово царан будет уместнее переводить на русский язык как священный, чистый или счастливый. Ведь в нашем языке существует много устойчивых выражений, включающих слово царан, которые сложно переводить как белые. Так, например, словосочетание цаган санан «чистые помыслы», цаган сеткл «чистая душа», цаган «счастливая дорога», цаган «святая сторона» дают нам понять, что издревли наши предки использовали это слово не только в значении «белый». У всех монгольских народов, включая нас, калмыков, белый цвет издревле ассоциировался со счастьем и святостью. Так, например, цаган эндккк это не белая, а священная Индия. Так как наши предки были кочевниками, веками разводившими скот, их основной пищей являлось молоко и мясо. Мясо наши предки ели от забоя скота к забою. Вовсе не каждый день, как многие думают. А дойку нужно было проводить ежедневно. Основой их пищи все-таки были именно молочные продукты. Кстати, молочный рацион был более разнообразным, нежели мясное. Таким образом, изобилие дойного скота и молочной пищи в самых разнообразных ее видах было своеобразным счастьем кочевника. Ведь ни магазинов, ни заводов по производству пищи тогда просто не было, как и денег для покупки продуктов тоже. Кроме того, я даже уверен в этом. Наши кочевники, предки прекрасно знали, что молоко напрямую связано с жизнью. Оно появляется лишь тогда, когда зародилась новая жизнь. Это простая, но необыкновенная функциональная философия сделала молоко и производные из него продукты священными для кочевника. Потому они получили название ЦАХАНЫДАН – «священная пища». ЦАХАНЫДАН относится «ЮСН», Перевод, дорогие читатели, найдите сами, это позволит вам больше погрузиться в родной язык и некоторые другие производные из молока продукты. Они использовались в десятках ритуалов, таких как подношение богам и духом предков, крапление во время ритуалов и отправления в дорогу, во время валяния войлока, прикастрации кота, захоронение последа, свадьбах, наречение ребенка именем первой стрижки его волос призвании благополучия от умершего, выборе места погребения покойника, установке юрты, крапления, священной канавязи и многих других обрядах. Все эти обряды были направлены на сохранение жизни живых людей, на их благополучие, счастье и удачу. Ведь молоко ассоциировалось с рождением жизнью. Кроме того, зная, как редко появляются животные-альбиносы или животные с исключительно белым окрасом, наши предки считали их особенно священными. Молоко белых кобылиц, например, в Монгольской империи имели право пить только чингизиды и айраты. Марко Поло в своей книге писал, что великий монгольский хан Хубилай имел табун кобылиц белых, как снег. Молоко этих кобылиц пили только члены золотого семейства, а также его разрешалось пить айратом за то, что помогли они великому хану победить в одной важной битве. Вот насколько ценилось молоко и молочные продукты в те стародавние времена. Сегодня цаханы дан тоже является священной пищей, ведь все мы потомки своих предков. По материалам статьи Геннадия Корнеева и Центра развития калмыцкого языка. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллэнхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кэмэльхэн. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллэншинджэ. Гаданий по баране лопатки.